При помощи вашей мультиварки можно приготовить замечательный фасолевый суп с курицей. Суп готовится на скорую руку, так что рецепт подойдет тем, кто экономит свое время, простой и насыщенный обед. Приготовим фасолевый суп с курицей в мультиварке в домашних условиях. Предварительно замочите фасоль в холодной воде, в мультиварке отварите куриный бульон, добавьте картофель, лук и морковь. Также засыпьте фасоль и готовьте в режиме суп 40 минут, дайте готовому супу настояться 10 минут, переведя мультиварку в режим подогрева. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Предварительно замочите фасоль на ночь в холодной воде, картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, а лук измельчите. Кладем курицу в мультиварку, заливаем ее водой и отвариваем 15 минут в режиме бульон или суп. Теперь добавляем в бульон картофель, морковь, фасоль и лук. Устанавливаем на мультиварке режим суп на 40 минут. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Приятного аппетита! Вкусняшки! подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Куриное мясо по вкусу. Фасоль по вкусу. Картофель 3 штуки. Морковь 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Соль и перец по вкусу. Количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Следите за новыми видео на канале и всем пока.